Мне бы мне бы мне бы в небо, там я был, а там я не был. Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch продолжает погружаться на морское дно в Сабнатики. Небесный скат просто взял и присел тут на мое, значит, жилище. Ты что, здесь гнездо, что ли, почувствовал или что? Надо, кстати, вот этих типов как-то отсканировать. Давайте, подлетайте поближе, никто не хочет этого а, делать. Ладно, ребятки, речь сегодня не о скатах небесных, а о том, как мы будем с тобой проходить все это дело. Ты только погляди, какая вокруг у нас, значит, огромная... Площадь неизведанная, да, ребятки Большой океан, в котором нам э, Удалось приземлиться Благополучно, да, мы даже не разбились Все с нами нормально И теперь нужно выяснить, что же что же Произошло, во-первых, что же произошло с нашим Большим вот этим вот корабликом Аврора, да, его еще зовут И как вообще нам выживать в этом Безумном водном э, мире Ну что ж, для начала нам нужно Надыбать каких-нибудь ингредиентов Компонентов, чем мы уже, собственно говоря И занялись, я здесь сделал Достойкий контейнер, который позволит мне а, хранить необходимые компоненты прямо не отходя от моего... Вот этого основного спасательного... Спасательного вот этого вот купола, да. Вот сюда можно прям размещать, размещать эти контейнеры и в них складировать какой-нибудь а, ненужный нам а, ресурс. Например, вот этот вот металлолом, да, можно сюда пихать. Но также его можно а, сразу же и перерабатывать. Много рыбки, смотрите, я надыбал в прошлой серии. А это значит, что пойдем-ка приготовим мы сейчас с тобой эту рыбочку. Да, она нам определенно пригодится. Что-то мой персонаж уже, смотрите, изголодался весь бедненький. Так, давайте, ребят, поджарим немножечко этих самых... И да-да-да, несколько штук, восстановим свои а, запасы. Несколько вот этих вот пескунов мы сейчас как говорится, навернем. Ох, 130 даже у нас, нифига себе, перенасыщение просто-напросто а, произошло. 130 и 100 выше почему-то не поднимается. Видимо, это так и должно а, работать. Новые чертежи у нас добавлены, да, в справочник. Мы теперь можем делать смазочку, мы теперь можем делать кислородный баллон высокой, высокой емкости. Вот это, ребят, в первую очередь надо сделать, я считаю, потому что исследование глубин это все. И грави-ловушка. А вот это, кстати, интересно. Слушай-ка, есть у меня компоненты на вот эту вот ловушечку или же нет что-то я пока не вижу на ее изготовление мне потребуется а, медь а медиашечку то я всю просадил так что у нас ребят по рации давай послушаем что передают алло так. Предварительно записанного сигнала бедствия. так что Говорит, спасательная капсула 3. 3: передаю наши координаты молотаем кое-какие дыры в нашем так. спасательном глайдере Принято. так что не волнуйтесь если мы опоздаем на место сбора Глайдер. Не улетайте домой без нас. Нет, Капсула нет. нет. 3, конец связи. Я сейчас же выдвигаюсь, друзья. Нифига себе. Загруженный в Кпк поступил, ребят, сигнал, да, о бедствии. Кто-то, значит, навернулся, да, неудачно. И пойдемте проверим-ка, да, я как раз восстановил свои ресурсики. Я, наверное, сейчас сброшу по-быстренькому вот, вот это все барахло, что я сейчас переработал, вот сюда вот, да, в этот контейнер. Отлично, весь титан можно прям сюда пихать. Что-то еще даже сюда войдет, да. Давайте сюда же мы кварц, серу и вот эти вот самые грибочки поместим. Оставим только еду и а, воду. Поплыли, друзья, срочно требуется наша помощь, до да, кап. Капсула номер 3 завязла на мелководье. И давай-ка мы уже сейчас с тобой туда выдвинемся попутно. Может быть, даже и медленно собираем. Пока что, да, у меня не все хорошо с моим обмундированием, потому что я еще не в, топовых, не в топовых приколюшках. Да, мне нужен повышенный кислородный баллон. То есть кислородный баллон повышенной мощности. Это моя из основных целей. Так, вот этих рыбок можно всех сканировать. Давай мы сразу же будем производить детальный анализ ой -ой, ой ой ой ой я еще и попал в эти клубы вонючего дыма Да что ж ты будешь делать-то? Так, ладно, ребят, придерживаемся нашей общей цели а, Движемся мы к этой капсуле И попутно, если вдруг что-то попадется, мы, естественно, будем это все юзать Вот, например, как вот тот контейнер, да, вдалеке у нас прямо на пути попался Такие контейнеры, ребят, обязательно нужно просматривать Потому что здесь фрагмент морского глайдера, пожалуйста Мы уже очень близко, ага мы настолько близко, что мы уже синтезировали этот чертеж морского глайдера И в следующий раз, когда прибудем так, солька Солька нам нужна для того, чтобы засаливать нашу рыбку Или же производить более качественную э, водичку Мы ее тоже собираем Недалеко на самом деле плыть Да-да-да, собирайте, ребят, все по пути, что попадется Вот эти вот разберем Вот она, медь, вот она Сделаем ловушку по прибытии, да, на нашу базу Грави-ловушечка, она нам поможет ловить всяких морских гадов не понял, кто здесь только что хлюпает Соберите водоросли при помощи ножа Так, ну-ка, давай-ка срежем Раз, не срезает О, панчики, есть такое дело Образец водорослей получен Давай-ка мы с тобой несколько этих водорослей срубим Хотя бы парочку Что это с тобой? Смотрите, что это со сталкером? Ты что весь в пятнах каких-то? Похоже, этот сталкер у нас э, испытывает недомогание какое-то, да? Кислород. Так, кислород заканчивается, друзья Не люблю я это дело Кислород постоянно у нас заканчивается Три, два, один ну, хорошо, что мне об этом напоминает женщина-диктор. Если б не она, я бы, наверное, давно уже этот момент профукал и пошел на дно морское как топор, Но этого не происходит. Сколько здесь этих пузырей, вы посмотрите только, я просто в шоке. Так, давай-ка вот туда вот тоже подплывем, сольку подбираем мы. Так, пузыри пускай плавают, ничего страшного. И вот эти контейнеры надо обшаривать. Что у нас здесь такое? Ну-ка, ну-ка. А, сборщик транспорта! Офигеть, такими темпами мы быстренько соберем, да, сборщик транспорта и уже будем готовы к тому, чтобы сделать свой нормальный первый так, а где эта капсула? 56 метров осталось. Давайте-ка, ребят, сразу же разведаем все это дело. Мне прям интересно узнать, что здесь случилось. Вот она, ребят, капсула номер э, 3. Давайте поднимемся, наберем немножечко воздуха. Да, и, и, и смелости, как говорится, и ныряем за капсулой номер 3. Давайте проверим, что здесь произошло. Вот это да! Как же ее, ребят, потрепало! Вот это дырища! Сделаем снимочек небольшой и пойдем проверим, что у нас тут внутри есть. Тут у нас имеются какие-то данные. Оставили, значит, команда оставила здесь КПК. Данные нового а, КПК да. обработаны. Отлично сообщить, видимо, мне, что с ними произошло. И давай посмотрим, что там, значит, пишут в этом самом КПК. Загружены данные, выжившие Авроры и бортов... бортовой журнал капсул номер 3, ребят. Давайте слушаем. Ты думаешь, тут есть что-то еще быстрее? О, наверняка. Это если предположить, что он не перегрузится, пройдя 3 метра от спасательной капсулы. Ты не волнуешься на этот счет. Я вижу инженерную проблему. Если я перестану видеть повсюду расчеты, я приду в ужас. Итак, послушав запись, мы поняли, что ребятки обсуждают какую-то технологически новую детальку, да, какой-то... Какой-то, видимо, транспорт. Но речь идет о глайдере, да. Мы понимаем, что неопознанный, неопознанный член экипажа, обычный глайдер, тянет массу 80 кг со скоростью выше 30 км в час. Энергоячейка, прикрученная к этому, должна а, выдать вдвое а, больше. То есть мне подсказывает игра, что мы уже готовы собрать этот глайдер. Нам нужно его собрать и пользоваться. Да, и здесь, смотрите, есть фрагмент облом обломок этого самого глайдера. Но я его уже, ребят, собрал. И сейчас, как мы только прибудем на нашу базу, мы сразу же его сделаем. И мы, ребятки, забыли здесь кое-что еще. Надо вот эти вот штуки обязательно обшаривать. Эти ящики с данными, они нам пригодятся. И что, ребят, мы находим, как вы могли уже догадаться, это новый чертеж. новый чертеж и это компас. Очень полезная штукенция, на самом деле, да, особенно для тех, кто а, привык ориентироваться вот в таком вот, а, в открытом пространстве. Это будет незаменимый, конечно же, а, штукенции. Обязательно сделаем, но на его изготовление, по-моему, нужны какие-то суперские компоненты, которых у меня пока не так уж и. И много. Так, давайте, ребят, собираем вот эти вот все, значит, образования, потому что нам нужно все-таки искать что-то более стоящее. Пройдем-ка здесь фонариком посмотрим, да, в новых зарослях пошаримся. И вообще надо бы мне собирать какие-нибудь ресурсы, типа серебра сейчас, но они в таких вот штуках не спавнятся, такие, значит, ресурсы. Они спавнятся в других немножечко скорлупках, так их назовем. Это вот самые обычные у нас коробки, из которых выпадают не очень ценные предметы. А те, что, ребятки, у нас получше, они на глубине поглубже лежат. Да-да-да. Поэтому придется опуститься немножечко поглубже на дно, если ты хочешь найти что-то стоящее. Давай-ка мы сейчас этим и займемся. Давай-ка мы сейчас опустимся немножко в глубь этих водорослей. Этих дарифов водорослей. И посмотрим, что у нас тут имеется. Вот эта вот нычка, подходящая под то, что как будто бы здесь должны быть ценные ресурсы но нет здесь ресурсы ценных а нет чувствую я сейчас мы мог... так кого-то я не следовал не понял это что за рыбка да обным обычный бумеранг по моему да и вот я уже знаю так что у нас здесь были иногда без фонаря в некоторых локациях вообще не разобраться это здесь по моему я уже был да здесь я был но здесь вроде бы ничего не Ценного и нет, как ни странно. Очень печально, очень прискорбно. Бартишка Скрэч хотел здесь найти что-нибудь более ценное, более стоящее. Но у меня уже заканчивается кислород. Пришло время выплывать на поверхность. Давайте-ка всплывем сейчас, наберемся кислородика. И вот там, кстати, обломочки надо тоже обшарить Поплыли, вот там вот обломочки обшарим Посмотрим, что там можно найти у нас а, ценного Сольку забираем, да Не до ценных ресурсов Мне пока что не нашел я здесь их Но думаю, попозже мы обязательно найдем Давай вот здесь вот сейчас посмотрим, что можно исследовать Да, надо исследовать обязательно все обломки Вот это, например, что такое? Это у нас урна а, Функционал урны таков, что она может перерабатывать Ненужные нам предметы Просто-напросто их превращая в пыль это хорошо так. Радиомаяк. Ну, радиомаяк вроде бы я уже исследовал. Нет, ребят, не исследовал Один из двух Так, надо бы искать еще второй фрагмент Если есть а, один фрагмент, значит рядом, посмотрите, где-то должен валяться а второй такой Как говорится, а, закон распространения лута на начальном этапе Вот, пожалуйста, ребятки, второй фрагмент радиомаяка а Радиомаяк вообще тоже, ребят, полезная тема а Будем обязательно применять Потому что чертеж. бывают иногда такие случаи Так, еще один глайдер Ну, когда мы собираем уже повторно изученные чертежи Нам дают за это Титан Поэтому, ребятки, не стесняйтесь, используйте повторно. Смотрите, вот здесь, кстати, тоже можно было полный глайдер собрать. Нифига себе. Я тут уже на два, на, а то и на три глайдера чертежей насобирал, да найденных. Глайдер проще всего здесь найти. Ну да ладненько. Так, давай-ка мы еще с тобой проверим. Мне кажется, я здесь не все целиком и полностью проверил. Не все целиком и полностью изучил. Что-то осталось такое, что я а, упустил. Да, вот урна это раз и что-то, наверное, здесь еще есть. Но я просто это не заметил. Так. Ты преплога. так не кричи, не пугай. Что ядро двигателя Абро достигло критического состояния. И что дальше? Квантовый взрыв произойдет в течение двух часов. Офигеть, друзья. Скоро будет взрыв. Вы только представьте себе. Скоро нам покажут квантовый взрыв. А вот это вот место где бур бурлит сейчас вулканчик под водой, исследовать нужно чисто потому, что здесь мы точно с тобой найдем сейчас а, ресурсы, которые нам необходимы. А это конкретно нам нужно с тобой сейчас. Что нам нужно с тобой сейчас нам нужны такие интересные ресурсы, как железо Точнее, не железо, а... ой ой, -ой, -ой сейчас, по-моему, поджарит мою задницу мягкую, волосатую Нет, не поджарила Вот они, ребят, те капсулы, про которые я говорил, те образования Вот в такие как раз-таки и вводятся более ценные ресурсы Да что я рассказываю, все давным-давно знают, кто играли в Сабнатику Вот, ребят, свинец, это немножко не то О, золотишко, это уже лучше про И да, друзья, наконец-то я нашел важно, серебро Серебро, да Серебро нам пригодится определенно сейчас в скором времени. Но надо, но надо искать еще. Пойдем-ка мы вот в ту сторону слетаем. Блин, мало-мало кислорода. А здесь его ведь нигде ты и не найдешь. Поэтому нужно срочно обшаривать вот эти вот. Так, свинец. Вот это тоже забираем. Так, вроде бы все. Все, всплываем, друзья. У меня сейчас глайдера нет, а 58 метров. Это достаточно серьезная глубина. Если вовремя не побеспокоиться, можно остаться прямо на дне морском. И все, как говорится. Ладненько. Мы постараемся по-быстрому всплыть сейчас. Все, набираем кислорода. Наверное, еще разок нырну. Да, наверное, нырну я еще разочек заберу, попробую оттуда оставшиеся э, ресурсы. Мне кажется, я не все там пролутал. В каком-то месте где-то осталось еще. Блин, осторожнее здесь, осторожнее. Очень сильно жарит этот вулканчик. Очень сильно. Так, здесь мы забрали все. Здесь мы... А, вот оно, ребят, местечко. Я же говорю, здесь есть еще где пошариться. Вот они, те самые места. Еще серебро. И еще свинец. Ты что здесь такое, а? Ты что здесь забыл? А, ну давай, вали отсюда. Так, давайте, ребят, сами валим отсюда. Потому что время у нас очень мало. Вот еще, пожалуйста. В самом жерли прям этого де дела. Ай, жарит мою задницу, ребятки. Уходим. Уходим. Ох, как сильно сейчас было, а. Будет, если я бы там оказался. Сейчас, ребят, мы находимся не в каком-то тер термическом костюме. О, я уже все забил. Выплываем, все, понятно. Выплываем. По максимуму мы а, добыли ресурсов, которые можем унести. И можно смело теперь выдвигаться на нашу базу. Поехали, что-нибудь сделаем уже годного. Так, где у нас маячок? Вот он. Поехали, поехали. Там уже сделаем годное. Там сделаем и глайдер, да, и сделаем радиомаячок. И будем уже... Более комфортно чувствовать себя в этом пространстве Итак, вот мы и на месте Давай уже приступим к крафту новых каких-то э, штуковин Выключай фонарик, чтобы батарейка просто так у тебя не тикала И давай посмотрим, что же можно сделать Основные материалы, сетчатое волокно, друзья Сетчатое волокно пригодится обязательно, но только сколько штучек сделаю я сейчас даже и, а, не знаю, одну штучку, надеюсь, для чего-нибудь да, пригодится. Комплект проводов, друзья, обязательно делаем комплект проводов, ведь для каких-то супер каких-то технических устройств нам обязательно пригодится комплект проводов. Да у нас еще даже на один есть комплект проводов ресурсов, блин, я просто в шоке, нормально мы так насобирали, и мы спокойно, а, сделав стекло, а, сделав, значит, обычный у нас баллон имеется, Сделав стекло, мы сможем сделать уже кислородный баллон. Если у нас стекло или же кварц? Нету, друзья, у нас. У нас очень много, зато солей. Солей-то солей. солей. Чего? Уцелев после Чего-чего? Вы выполнили свою недельную норму физических упражнений так. на 500%. Ничего себе. Собранные данные показывают что вашим любимым упражнением было плавание. Неужели? Да, вы прям посмотрите, пророчество просто какое-то сейчас мне рассказали. Плавание, говорят они мне, было моим любимым упражнением. Ну я просто в шоке, это же такой очевидный факт, ведь мы постоянно здесь а, плаваем. Так, аптечечку надо бы, наверное, взять. Ладно, аптечка пока подождет. Так, что мы хотели с тобой сделать? Давай сделаем какие-нибудь технологические крутые штуковины. Типа так, инструмент исследователя нам не нужен. Ремонтный инструмент у меня имеется. Строитель не помешало бы сделать, но нужна микросхема. В этой графе есть у нас глайдер. Вот, друзья, к чему нам надо стремиться. Для этого нужна смазка, и для этого нужен медный провод. Ну, смазку мы где-то оставляли, да, вот она у нас уже имеется. И медный провод делается просто-напросто из-за медных слиточков. Да, вот в этой вот графе, да, вот он, медный провод где-то у нас здесь завалялся. И все, все, друзья, у нас уже... Пох... Вот он, друзья, вот то, ради чего мы сейчас сплавали. Да, следует плавать, ребят, по квестам, которые дает наша замечательная рация. Морский Вы найдете... Исследовать удаленные регионы. Запасайте провиант и питьевую воду для долгих путешествий. И всегда оставайтесь в пределах 5 километров от ближайшей спасательной капсулы или жилого модуля. Вот, о чем нам, ребята, говорят, да, что нужно исследовать, да, выдвигаться по сигналам. Тогда мы найдем гораздо больше а, на начальном особенном этапе, нежели мы будем бездействовать и просто плавать, плавать вокруг, исследуя те самые рифы, вокруг которых... Мы и расположились Так, ну что ж, а, вокруг которых, говорю На которых мы и расположились Так, ну что ж, осталось, ребятки, сделать нормальный кислородный баллон Давай-ка мы посмотрим с тобой, что для этого Нужно а, сделать Пока, ребят, занимаемся жестким крафтингом Да, нам, потому что это необходимо для дальнейшего выживания а Кислородный баллон Нужно всего лишь навсего на него два а, стекла. Где-то у меня завалялось, ребятки, где-то завалялся у меня кварц. Стекло делается непосредственно из кварца. Вот тут, по-моему, был кварц, но маловато одной штучки. Ага, стекло одно уже есть. Но нужно две штучки кварца для того, чтобы сварганить по-быстренькому. Так, что это такое у нас приготовленное, но разлагающееся? Всю разлагающуюся пищу мы... Не складируем сундучки, а мы просто-напросто ее выбрасываем куда-нибудь. Куда-нибудь вообще просто выкидываем. Так, почему я эту рыбешку не взял, интересно бы узнать. Так, все, тоже выкидываем. И пойдем-ка мы с тобой сейчас найдем еще немножко кварца. Где-то в этих пещерках, я вангую, да, имеется кварц, который я пропустил. Но также здесь имеются вот эти вот заразные штуковины, которые просто дико плавают. Дико просто нас пытаются расхреначить. Да, успел я, увернулся от этого типа. Да, и здесь по-любому что-то интересное у нас имеется Так, ищем кварц, друзья Мне нужен сейчас кварц, немножечко совсем нужно Вот, буквально парочка Вот все, мне кажется, теперь хватит Давай возьмем еще на всякий случай Чтобы уж точно и наверняка ой ой, -ой там еще один такой типок Близко мы подходим И здесь тоже такой, да откуда же вы беретесь-то, а? Откуда они берутся, ребят? Вообще, я ума не приложу Иди отсюда! Бабаха уже где-нибудь в другом месте. Так, скрылись мы от этого типа. Еще одну дольку, ребят, кварца нужно срочно взять. И можно улепетывать к себе на базу. Давайте получше-ка поищем здесь в этих пещерах. Я, я чувствую, прям где-то здесь рядышком он имеется. Да что ж такое, не везет мне, друзья. Не везет мне сегодня. Где-то должен быть кварц. Так, пойдем-ка посмотрим. Сера это такой ресурс, который, ну, поначалу он нужный, а потом становится... Перестает быть таким уж Особо нужным ресурсом Поэтому на начальном этапе только Сера важна Откуда? Идите нафиг Идите отсюда нафиг успел Хорошо, что здесь извилистые такие пещерки Да, и мы можем легко вернуться От этих гадов взрывоопасных Так, пойдем, ребят, сделаем уже Хочу сделать, сейчас я глайдер, да и уже немножко показать вам более разнообразный а, геймплейчик. На глайдере можно реально улепетывать очень быстро от любых практически а, недоброжелателей. Где же он у нас? Вот он у нас, титан, медный провод, смазка и батарея нужна для морского глайдера. Давай-ка посмотрим, что у нас из этого а, имеется. Где у нас смазочка? Смазочку я нашел. А, батарею я не вижу, но батарею мы можем скрафтить, да, очень легко и просто Для этого нужны грибочки Где же эти грибочки? Вот они, прям здесь растут Прямо на выступе парочки будет достаточно Заходим обратно Титана у меня в инвентаре достаточное количество Ну, я думаю, стоит уже рискнуть Что нужно? А, медный провод остался Медный провод и батареечка, но батареечку я уже смогу сделать сейчас, и вот, а, ну все могу, и медный провод, и батарейку, все компоненты у меня для этого в инвентаре имеются, так, что не хватает, ага, меди не хватает нам, блин, а как так-то, я что, всю медь, что ли, уже переработал, да, золото осталось, я думал, у меня больше меди гораздо, а где медь, капец, ребят, не хватает, представляете себе, какая облава, я просто в шоке, друзья, просто в шоке. Давайте-ка попробуем тогда еще поплаваем, да. Ну, куда, ребятки, деваться? Надо искать ресурсы. Это самое основное, что а, нам игра предоставляет на раннем этапе. Да-да-да, особенно развитие нашего вот так. Ну все, ребят, ищем ищем еще вот такие вот образования. Они, а, вероятнее всего, здесь имеются в этой пещерке. Да-да-да, не просто же так ее охраняют вот эти вот упыри взрывоопасные. О! Даже такая здесь штукенция есть с золотом. О, еще одна. Это у нас свинец. Ну, это не особо такие важные пока что ресурсы. Но тоже потом в процессе мне пригодятся. Свинец, не помню, для чего нужен свинец. По-моему, нужен для того, чтобы строить укрепленный каркас а, своей базы в основном. Так, давайте-ка уже сосканируем эту штуковину. Чтобы она у нас больше глаза не мозолила. Давай, давай, давай. Есть такое дело. Но нам, ребят, нужно сейчас найти немножко меди. Так, пошлите за медью. Выдвигаемся где-то в этих пещерках. прям опять... Ты когда? Вы когда же уже закончитесь-то? Да что ж ты будешь делать? Глайдер-то! Я же сделал глайдер! Я же сделал, друзья, глайдер! Вот он, смотрите, красавчик какой! Красавчик глайдер уже готов! Но у меня заканчивается кислород. Все, ребят, выплываем тогда. Выплываем. Что-то я запутался тут немножечко. Пришло время по-быстрому выплыть, выплыть на глайдер, иначе я просто захлебну здесь. Все, восстанавливаемся и идем обратно в эту пещерку. Я, я чувствую, что здесь должны быть... Да, блин, откуда вы, а? Он сейчас прям рядом бомбанется. Но вы видели, как он рядом вообще был? Он просто мимо моих ушей просвистел. Не успел среагировать, да, не успел сдетонировать. Мне повезло сейчас, если бы он побахнул. Ну, вот эти парни, они не отнимают все сразу же здоровье. Они отнимают понемножечку, по чуть-чуть. Поэтому я бы не сказал, что они слишком опасные. Ты кто такой? Прыгун. Давайте его тоже сейчас отсканируем, чтобы побольше у нас данных было в нашем с вами КПК. Так как у нас КПК пострадал. Некоторая часть данных была утеряна, как и вот это все, знаете, добро, которое должно было заспам... Во! Вот они! Почему они мне раньше не попались? Так, вижу одно образование. Почему только одно образование? А где еще? Вот оно, одно образование. Да, наконец-то медь. Медь, друзья. Опасность в ядре привода Авроры. Произошла Опасность. квантовая детонация. В ядре двигателя Авроры так. произошел квантовый Тихо. взрыв. Тихо, реактор достигнет сверхкритического состояния через тихо. 10. Я хочу на 9, это посмотреть, друзья. 8. Я 20, хочу 7, на это 6, посмотреть. 5, 4, я 4, хочу, ребятки, на это взглянуть. 3, вот оно 2. вот оно. Вот оно, ребятки. Вот то, для чего мы здесь собрались. Бабах! Вот это взрыв! Вот это я понимаю! Вот оно, ребятки! Аврора сдетонировала. Наконец-то! Куски разлетелись на огромные километры в разные стороны после чего мы пос получим сейчас а, необходимое сообщение. Синтезирован новый чертеж. Так, отлично. Противорадиационный костюм был так. добавлен в базу данных чертежей. Как бомбанул а? Хорошо. Мне говорят, что добавлен был какой-то противорадиационный костюмчик, и мне надо будет сейчас в ближайшее время сделать, чтобы защитить себя от радиации. Также мне потребуется медная руда, потому что для крафта проводов так, маячок у нас здесь, значит, из новых чертежей. Морской глайдер, есть такое дело. Дальше компас, противорадиационный костюм. Нужен свинец и нужно сетчатое волокно в количестве двух штучек. Это я понял, сделаем. Дальше смотрим. Медный провод. Нужно все-таки два, ребятки, фрагмента. А, медные руды, так что плывем обратно. Да, посмотрели мы на взрыв, очень ярко было, очень сочно, мне понравилось. Но надо искать медную руду, ребятки. Не отходим от наших дел, да, все там, что происходит, оно пусть происходит своим ходом. У нас есть дела с вами поважнее здесь, да, мы ищем, продолжаем медяшку. Наконец-то, наконец-то я ее нашел. Теперь точно все будет хорошо. А мне, значит, тут голос женщины говорит, что у нас наступило обезвоживание. Да, нам надо выдвигаться, ребят, обратно на свою базу и восполнить запас водичечки. Так, нам бы найти дырочку, откуда можно выплыть. С этой стороны можно выплатить? Да, можно отсюда выплатить. Отличненько. Все, ребят, выдвигаемся. Сейчас мы как раз-таки и сделаем то, что давным-давно хотели э, сделать. Все, друзья, каюк нашей Аврори, да, бомбанула она. И теперь это говорит о том, что нам необходимо будет в ближайшее время на нее э, сплавать и разведать. Да-да-да. Но это, ребятки, дело следующих серий, конечно же. Да, здесь мы сейчас немножечко еще пошаримся. Давай-ка мы сейчас с тобой создадим то, что мы хотели создать. А, нам нужен, во-первых, это медный провод. Давай его сейчас сделаем. А, медный проводочек есть такое дело, или же батареечка мне нужна Так, медный провод у меня есть, ага, или батарейка мне была нужна, секундочку но батарейку-то у меня есть хоть ресурсы? Сейчас уже на батарейку у меня нет ресурсов Так, что я хотел сделать? Стекло мне нужно, друзья, да, в первую очередь есть такое дело Во вторую очередь мне нужно сетчатое волокно, ну и в третью можно сделать вот этот вот компас Так, давайте, ребят, сделаем поэтапно все. Будем все делать поэтапненько. И давай сначала мы с тобой сейчас сделаем кислородный баллон высокой а, емкости кварца. У меня для этого должно быть достаточно. Сделаем еще стекло одно. И все, мне кажется, у меня сейчас должно компонентов хватать для того, чтобы скрафтить. Где-то еще одно стекло было у меня в ящике, давай посмотрим. Где же, где же, подожди, мне показалось, что... А где было еще стекло? Я точно помню, что у меня где-то был кусок стекла. Я уже его использовал или что? Вот здесь давай посмотрим с тобой. Раскидал, блин, ресурсов по всем углам. Вот оно, пожалуйста, стекло. Так, давай заберем вот этот кварц, тоже сделаем из него стекло. Это мы забирать не будем, это мы наоборот сюда выложим. Так, отличненько, ну, давай, ребят, сделаем уже, давай сделаем это, что называется. Подходим, значит, к сборщику и начинаем крафтить баллон. Осталось снять свой баллон со своего персонажа, вот он, обычный кислородный баллон. И теперь, подойдя к сборщику, у нас должна быть возможность его сделать. Наконец-то, друзья, следи теперь за тем, как сильно поднимется Мое, значит, количество используемого кислорода Давай, крафтим уже Крафтим Это должно было произойти Это неминуемый момент И вот такой вот баллончик нам дают В котором аж целых 135 пунктов Вы только вдумайтесь Теперь 135 Это практически в два раза больше, чем было а, до этого давай, давай теперь восполним мой а, водяной запасик Оставим необходимые компоненты вот где-нибудь здесь это у нас значит... А, компас, друзья, компас давайте еще сделаем. Нечего экономить, мы еще сможем надыбаем. О, ребризер тоже могу сделать. А вот эта, кстати, штука полезная, но пока что не очень, потому что у нас сейчас глубина маленькая, ребризер нам не совсем таки особо нужен. Давай сделаем мы с тобой сначала компас, да, этот Пойдите парень этот парень нам пригодится гораздо лучше, нежели ребризер. Ну, да, я понимаю, что многие сейчас скажут, да ты чего? Эй, Алёша, давай делай ребризер, это же топовая штука, исследуй глубину. Но пока, ребятки, мы плаваем на мелководье, ребризер здесь не нужен, нам надо избавиться от радиации, сплавать на Аврору, да, вот, который у нас бомбанула, там все наладить, починить, радиацию убрать, и уже после этого, когда нам радиационный костюм не понадобится, мы, естественно, уже э, будем думать, как же э, построить наш ребризер, точнее скрафтить ребризер. И забыл я, ребят, про еще одну очень классную штукенцию. Я давно хотел сделать ловушечку гравитационную. Медная руда нужна, батареечка и а, а, один, значит, а, титанчик Так, ну что ж, если у меня медные руды нету Батарейки нету Вообще ничего нету Это только говорит об одном, что нужно будет за всем этим делом сплавать И все это дело, конечно же, добыть Ну что ж, а мы сейчас с тобой пока сплаваем за водичкой Иначе наш персонаж откинет конюшечки свои Так, давай-ка, давай, что такое скаты я еще не следовал что ли? Ну иди сюда, а ну иди сюда, плавучий паразит От меня просто так не убежишь Любого догоню, братишка Скрэч, ты знаешь что я вообще великий пловец, и плавание у меня просто-напросто а, в крови, поэтому от меня не убежишь, и ты тоже от меня не убежишь, Пузырько, пузырьковообразный ты хрен, вот этого еще, ребят, собираем, да, пузырькообразного хрена, иди сюда, так, отлично, отлов рыб, ребят, пошел на рыбалку, надо сходить, братишка, скрыч, решил порыбачить немножечко, потому что, да, необходимо нам набрать немножко компонентов для дальнейшего выживания, секундочку, но этих типов можно не собирать, так, хотя, ребятки, собираем всех, а, собираем, сейчас поджарим вкусную уху, сделаем, все как все как ребятки в лучших домах у нас будет, да? Сегодня лучший. Уходим, мы пообедаем из инопланетных а, существ. Где? О, еще один пузырь. Отлично. Воды очень мало осталось у меня, поэтому я подбираю практически всех рыбешек, которые попадутся на моем пути. А ну иди сюда маленький, папка уже вышел на охоту, точнее на рыбалку. Тебе точно сегодня не повезло, попав ты в мои грязные лапищи загребущие. Так, ну что ж, друзья, идем на борт и давай немножко кулинарии сейчас а, сделаем. Да, Скрафтим вот этого немножечко, того. Итак, у нас на критическом уровне, как мы видим... Наши показатели воды, Остался буквально, осталось буквально пару пунктов, давай уже восстановим все это дело, исправим, так сказать, проблему. Рыба приготовленная тоже дает несколько пунктов к воде, но вот эти, конечно же, бутылки это... Самое то, что нам нужно по увеличению. Все, ребятки, выпили мы, значит, закусили, и теперь можно идти дальше. Что нам дальше нужно? Я, если честно, совсем сразу так и не, не соображу. Нам необходимо сейчас просто обратиться к нашему с вами радиоприемнику и послушать, что там говорят. Алло! произведение предварительно записанного сигнала бедствия. Слушаю. Это Оззи из кафетерия. что за херня, ребята? Что там такое? не говорили, что такое может какое, произойти. какое Нашу капсулу чуть не раздавила мотыльком при падении. Неужели? А теперь мы висим на краю пещерной системы, и эта жуткая змей тварь пытается прогрызть обшивку. Заберите меня отсюда. Да неужели? Еще одно, а, ребят, крушение. Ну что ж, выдвигаемся. Теперь у нас есть глайдер. Лишнее я сейчас, конечно же, скину. Я вообще предпочту сделать сейчас еще один контейнер, да, для того, чтобы упаковать туда лишнее. Пока, ребятки, будем, не будем церемониться, будем просто складировать все, что не нужно в отдельные контейнеры. Вот в такие вот, например. Давай-ка мы выкинем его сразу же, да, и забьем его полностью компонентами. У меня уже на борту места нет практически, да, и мы все будем пихать пока вот в эти вот контейнеры, дабы освободить место просто-напросто в инвентаре, чтобы можно было из нашего путеше путешествия увести, унести по максимуму. Так, ну что ж, где у нас сигнал бедствия? 500 метров, ну ничего, у нас есть глайдер, друзья, вот, сейчас мы его и затестим, вот эта скорость, я понимаю, помимо того, ребятки, что у нас глайдер очень скоростная штукенция, вы посмотрите, как он тянет, а я просто в шоке, а, с помощью него можно сканировать морское... Дно, как мы видим сейчас под нами вот здесь вот, да, на, голограф, на голографической вот этой вот воспроизводимой э, штукенции У нас, видите, морское дно э, Сейчас у нас э, дно гораздо ниже, да, чем мы находимся Да, у нас здесь стало поглубже значительно Я не знаю, сколько отображает эта проекция Но вот где точка, это мы плывем Если мы сейчас спустимся пониже э, Наш с вами э, аппарат будет отображать, что мы немножко стали ближе, да, смотрите, к поверхности И все верно, черт возьми 100, 100 метров осталось Пока я, ребят, болтал, я уже почти что доплыл Поэтому 100-500 метров это вообще не проблема Ну что ж, давай мы сейчас с тобой поднимемся сначала наверх Ой-ой-ой-ой-ой Вот это посмотрите, какое зрелище Это кто такой большой? Но не стоит волноваться. Это доброжелательные существа. Они нам не опасны, они нам не страшны. Единственное, зачем мы их можем использовать, это, конечно же, их исследовать. Давай подплывем поближе. И без глайдера можно спокойно исследовать этих Ценсия парней. Секундочку Обнаружили в данном биоме необычно богатое биоразнообразие и сеть переходов в виде небольших пещерных систем. Так, интересно. А вот это уже интересно. Это кто такой у нас? Это рифоспин Левиафан. Первый, ребятки, увиденный нами Левиафан в этой игрушечке в нашем выживании. Это мирный парень. Он нам ничего такого плохого не сделает. Да, можете его не бояться. Да, можно спокойненько прогуляться по его спинке. Можно вот эти все странные водоросли отсканировать, почитать про них, что это такое. Да, вот эти, кстати, штуки можно ломать, и мы из них тоже получим так же, как из наших с вами вот этих вот образований. Где? к Чего? Кто-то что-то вылетело. О, медь нашли. Тоже хорошо. Что, плохо, что ли? Хорошо. Рифаспина встретил, его сразу же заприметил, его сразу же исследовал. чуть такое в кустах неизвестные какие-то растения. Сразу же все растения на нем изучил и поплыл дальше. Может быть, еще есть такая же штуковина, как я до этого находил? Пока что я не вижу почему-то. Так, это что такое? Странные, на самом деле, растения здесь в нем шевелящиеся. Интересно, если в них проплыть что-нибудь будет моим персонажу, вроде бы не дамажит. Вроде бы они не так страшны. Так, давай смотрим еще. Нам главное найти еще какое-нибудь образование. Это что такое? Это вроде ничего особенного. Уш и здоровая же дура! А вот бы его на мясцо пустить-то. А? Или зажарить, я не знаю, на уху. Мы, можем, мы могли бы сто индейцев накормить в течение года. Так, ладно, давайте идем дальше, где у нас точка 30 наша, 30. нашего, значит, сегодняшнего пребывания. 17, 88 метров, придется глубоко нырнуть. Давай мы с тобой поднимемся сейчас на самый верх. Да, для того, чтобы глуб глубже нырнуть, как следует, да, сейчас мы подготовимся, наберемся кислорода. И с помощью глайдера прямо в морскую пучину мы с тобою отправимся. Блин, знаете, что я забыл сделать? Я забыл сделать маячок. Маячок я мог бы спокойно использовать... Так, для того, чтобы здесь все это дело отметить. Ох же, как потрепало-то вас, ребятки. Ох, я вам не завидую. Полностью борт разодрали, смотрите. И кто же это мог быть? Да, здесь говорили о каких-то странных а, морских тварях. Так, это что у нас такое? Это же фрагмент мотылька. Офигеть просто. Вот это я удачно попал. Вот это мне определенно пригодится Так, одна часть из трех найдена Я думаю, с таким успехом мы, может быть, где-то еще что-нибудь найдем Давай посмотрим здесь с тобой, пошаримся Может быть, я что-то упустил? Нет Вроде мне кажется, что здесь должны в округе валяться еще такие части от этого мотылька Давай мы с тобой посмотрим Вот здесь что-то в траве было Блин, у нас сейчас кислород так закончится Что-то здесь было неподалеку пещеру, пещеру? Которая так. ведет в неизвестный экологический биолог. О, как! А, это интересно. Я даже, по-моему, видел краем глаза эту пещеру. Так, кто это такой? Ли... Кто такой? Лопаточник какой-то. Тоже маленькая рыбка, которую можно, наверное, кушать. Смотрите. Да, смотрите, как много здесь интересных всяких рыбешек. А. Даже какая-то, смотрите, зараженная рыбешка у нас здесь тоже есть. Так, ладно, давай-ка мы с тобой сходим. У меня уже 57 секунд осталось. Давай мы все-таки проверим здесь, что у нас случилось, что произошло. Так, КПК берем. Есть такое дело. Да, больше, больше, бы. больше здесь я ничего полезного не вижу. Ну и давай всплывем, наверное, на поверхность, да, пока мы не задохнулись. А, да, кислород все-таки заканчивается у нас. Я помню, что здесь должно быть больше этих самых частей от а, нашего с тобой мотылька. Вот здесь в кустиках что-то светится. Что это такое? Это 30. всего лишь кварц. Так, ладно, всплываем, иначе мы, блин, точно здесь оставимся. Вон тот самый биом, ребят, про который сейчас говорил мне диктор, да, а, неизвестный. Мы туда с тобой обязательно отправимся, но, наверное, только в других видосах. Да, сейчас мы выполним миссию по спасению этой капсулы. Посмотрим, что же у нас здесь произошло. Давай-ка зачитаем записи, которые мне прислали. А, бортовой журнал с капсулой 17. Давай-ка послушаем, что тут говорят. Журналозе. День крушения. Я не знаю, что за чертовщина происходит. Страшно, наружу не выйду. В воде под люком тени. Не могу сказать, ко мне это или пришельцы. Рядом странного вида пещеры. Аврора везла все, что только нам могло понадобиться для постройки фазовых врат. Переносные сборщики транспорта, биореакторы, пропульсионные пушки. Там был кинотеатр, да там был тренажерный зал с нулевой гравитацией. Мой кафетерий. Не понимаю, как мы оказались здесь. Я, я не знаю, почему за мной никто не приходит. Вот такая вот нас та запись. Да, чувак, попали мы с тобой в нехорошую ситуацию. Я с тобой согласен. Никто не придет, кроме нас самих. Мы сами будем здесь потихонечку а, выживать. Так, ну что ж, ладненько. Здесь, в принципе, мы зачистили. Но я все-таки чувствую, что где-то я, ребятки, упустил какую-то важную а, деталь. Где-то я не заметил еще одну часть мотылька. Так, так, так. Все как следует обследовал. Вроде бы я вокруг. Но не вижу, это у нас совершенно другое Вот тут что-то в кустах у нас лежит 100 метров уже? Ой-ой-ой, нельзя, нельзя, нельзя, друзья Нельзя опускаться на большую глубину Потому что наш с вами скафандр таких, так, такого давления не выдержит Ему просто-напросто... Задохнемся. Ладно, найду я еще этот мотылек, ничего страшного, ведь все идет к тому, что мы в скором времени, вот тут бы не помешало маячок мне поставить, да, чтобы потом сюда вернуться, но я буду ориентироваться вот по этому вот сигналу, который уже пропал. Ну ладненько, ребятки, на сегодня будем потихонечку закругляться, вот такое вот у нас получилось небольшое выживание и прохождение в сабнатике. Если у тебя, зритель, есть какие-то комментарии по поводу моего выживания Если ты хотел бы дать мне какие-нибудь дельные советы То смелее пиши об этом в комментариях И мы с тобой непременно все это дело обсудим Ну и для того, чтобы братишка Scratch дальше продолжал а, снимать видосики по выживанию в Сабнатике Или же пилить какие-нибудь гайдики Давай наберем на это видео хотя бы 100 лайков И братишка Scratch обязательно исполнит обещанное Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся и услышимся Продолжение следует, конечно же! We'll be right